всем привет привет всем отличной недели сегодня мы с вами будем делать расклад на тему агрессия раздражительность и конфликтность да? в чем причина ну, иногда у нас бывают такие состояния сегодня я так подготовила колоду Наверное, в ближайшее время в колоде Терва Лат есть дополнительная масть, пятая масть масть сосудов либо эфира. Она очень хорошо показывает развитие человека, на каком этапе он находится, ну, в контексте самопознания. Вот. Думаю, в ближайшее время я, я ее буду использовать. Я попробовала, изучила. Мне очень понравилось. Так, будем сегодня работать, как обычно, на моей любимой колоде Тервулаты, на которой я работаю в последнее время. Вот, и возьмем тарус. Тарус сумасшедшего дома у нас вылетело само по себе. Вот с ним мы. И будем тоже работать. Интересный момент. Так, мне тут недавно сказали, значит, пока я колоду мешаю, мне недавно так сказали, Элени, я давно уже не слышала таких комментариев о том, что, э, Элени, э, что вы постоянно трогаете свои волосы? Это показатель э, неуверенности в себе, когда вы постоянно поправляете свой волос. Э, скажу так, нет, дорогие психологи мои, это не связано с неуверенностью, по крайней мере, второй вещание это вот... Это моя стихия, да, как недавно не сказали, вы таролог от Бога, да, есть хирург от Бога, а я таролог от Бога. Мне это выражение очень понравилось, я действительно, как рыба в воде в этой э, сфере, ну, чувствую себя комфортно. А волосы я поправляю, это не связано с неуверенностью, это связано как раз-таки в контексте сегодняшней нашей э, темы агрессии и раздражительности, потому что они меня иногда бесят. Да, то есть вот падает, например, вперед, да, и хочется вот так вот назад сделать. То я смотрю на себя в камеру, о, мне не нравится. Вот сейчас, допустим, мне вообще ничего не нравится, но я уже поменять ничего не могу, поэтому оставлю так, как есть. Да? То есть это с этим связано, а ни в коем случае не с неуверенностью. Ладно, так, благовония зажгли. Ну, давайте мы посмотрим, камешки вы выбрали в описании под... Этим роликом есть ссылки на сообщество, где я пишу анонсы про блиц-консультации. Есть ссылка на плейлисты. Есть ссылка также на мой э, второй канал, рекомендую перейти, подписаться, там тоже интересные э, расклады короткие я делаю, и напоминаю в очередной раз, они не повторяются, то есть темы, которые я выбираю для второго своего канала, я говорила неоднократно, я не люблю повторов, вот. это тоже меня раздражает, поэтому я выбираю абсолютно разные темы. Мне кажется, этот расклад сегодняшний, он прям будет в тему для меня, да? поэтому мне надо себе тоже загадать позицию ладно надеюсь вы определились да мы пошутили настроение подняли так позиция номер один голубенький камешек <клёх> ваша ваша агрессия раздражительность конфликтность вот такая вот активность с чем с чем с чем она связана да? в чем причина в чем причина вашей конфликтности? Двойка кубков, дисбаланс. Ага, еще одна. Дво... Вот две карты вытащила, да? Смотрите. Две двойки кубков. Если... Здесь три. Если я вот еще сейчас еще одну, я буду смеяться. Нет, аркан мира. А здесь речь идет о том... Мне кажется, что сегодня стол маленький. Вот все меня раздражает, да, все меня, все меня не радует и это самое, бесит. В чем, в чем причина вашей агрессии, да? Могу сказать, она знаете, в чем заключается, когда вас кто-то выводит из вашего равновесия, из вашего баланса. Аркан мира говорит о том, что приходит это завершение. То есть, смотрите... У вас есть эм, вот такое, знаете, рабочее, хочу сказать, состояние, да, у каждого оно свое, в котором вам комфортно, и вы, вам хочется пребывать в нем как можно дольше. Но в этом состоянии, в нем как будто бы нету движения. Энергия – это движение, движение – это жизнь. Когда энергия не движется, что в принципе маловероятно, то есть она начинает двигаться в обратную сторону, то есть получается деградация. У вас здесь есть такое понимание именно комфорта, уюта, знаете, когда я сливаюсь сама собой, мне так хорошо, и вот эм, вообще оставьте меня в покое, мне так очень нравится. Ну и, конечно же, э, в покое вас никто не оставит на одни колоды ту жезла, да, потому что нужно двигаться, хотите вы не хотите, как бы вам хорошо ни было, развиваться надо. Любое развитие – это движение вперед. Движение вперед – это что-то новое, когда это новое, у вас еще нет опыта, еще нет э, навыка, да? и это может вызывать некий такой стресс, стрессовое состояние. И вот непосредственно само движение вперед, да, оно для вашего организма, да, да вообще в принципе для всех, оно достаточно такое, ну, дискомфортное и неприятное. Здесь даже, знаете, я могу предположить, что вы относитесь к той категории людей, которые э, не любят очень быстро ходить. Да? То есть все, что связано э, с передвижением. Вот куда-то надо пойти, что-то надо сделать. Э, не потому что вы не верите в то, что у вас это не получится, а это, вот, понимаете, это как будто бы вот вас вызволяет из, э, из вашего рая, да? когда вам нужно спуститься на землю и что-то сделать. Это очень э, некомфортно. То есть в вашем понимании... Это завершение э, вот этой вот э, двойки кубков. Причем акцент здесь, видите, два аркана, двойки кубков вышел, да, то есть э, акцент как раз-таки идет на то, что э, не очень, э, не очень вам нравится выходить, да. Э, король мечей говорит о том, что э, э, это, знаете, это... Это будет, почему вас вызывает некий такой дискомфорт, потому что здесь как будто бы нету доверия самому процессу, и король мечей говорит о том, что мне нужно будет думать, да, например, если куда-то надо сходить, что-то нужно сделать, да, то надо подумать, все обдумать, как кому скажу, с кем встречусь, и особенно если это, там, я не знаю, какие-нибудь государственные учреждения, то э, с чем я столкнусь, возможно, надо... потому что здесь включаются вот эти вот мыслительные процессы. Хоть вы у меня и э, интеллектуалы самые по себе, но вот вам нравится, понимаете, вам нравится интеллектуальная работа, когда она идет в гармонии, когда она идет на создание, знаете, вот о чем-то поразмыслить, что-то проанализировать, когда она находится на уровне именно ментала, то есть в голове. Когда вам э, приходится что-то делать да, в действиях, вот это действие, они у вас э, вызывают э, какие-то затруднения. Почему? Потому что э, здесь мысли, да, как, как бы так сказать, вам приходится решать задачи, тоже такой интересный момент. По ощущениям вы очень легко можете решать задачи, но вам проще, знаете, решить задачи человека, другого сказать ему, тебе надо сделать вот так, вот так, вот так, это будет верно. Но когда вы решаете свои собственные задачи, да, что-то надо делать, это вам не нравится. То есть вот именно земной какой-то план, где затрагивается большее количество энергии, вы это считаете, что оно как будто бы лишнее, да, то есть... Не знаю, что вы как будто бы сливаете энергию. Здесь приходится думать не, не в привычном вам русле да, какой-то вот мудрости и созидания, а в русле, возможно, каких-то бытовых моментов, которые для вас, для вас дискомфортны. Особенно, когда надо решать темы, связанные с семьей, либо когда надо что-то вот завершать, да, вот поставить какую-то точку. Здесь вот аркан мира выпал и аркан суда. Да, оба аркана они говорят про завершение. Про вот какие-то изменения, вот вам вот эти вот изменения, они дискомфортны. И они начинают, вот вас начинает это раздражать. Смотрите, внимание, если вы что-то запланировали, да, у вас, например, по плану куда-то сходить, что-то сделать, это уже по королю мечей, это некая такая стратегия, и вы с этим как будто бы смирились, и это можете сделать. Но если вдруг будет что-то такое внезапное, что не вписывается в ваше планирование, да, что вот, ну, вы не запрограммировали на сегодня, там, например, что-то сделать. И вас попросили, что вот просто необходимо, вы не можете отказаться. Вот это вот будет вызывать у вас раздражение. Внешне вы можете не показывать, но внутренне это будет вас раздражать. Здесь, вот, с одной стороны, происходит какой-то некий такой контроль, да, вот вам нравится э, контроль в контексте э, управления, да, то есть я как бы это объяснить я управляю своим пространством я управляю своим временем да и мне все понятно и это для меня безопасно но когда есть что-то что внедряется в ваше пространство да здесь выходит какое-то некое напряжение почему потому что а, а я не знаю как среагировать да то есть и как правило здесь вот первая энергия она будет такая разрушить то есть когда вам кто-то что-то говорит и нужно что ну вот, ответить, допустим, человеку, да, либо куда-то сходить, что-то сделать. Здесь так получается, знаете, первая реакция сразу, некое такое отрицание, нет, я этого не хочу, да, нет, я этого делать не буду. Здесь нету вот этого, у вас как будто бы заранее есть готовые модели поведения, и они как-то на автомате включаются как сигнал опасности на любое действие, которое противоречит вашему видению мира, либо вашему сценарию, то есть вот как вы привыкли делать. Если это будет вызывать какую-то какую несостыковку, да, то в вас это вот вызывает какую-то раздражительность. Это, это может быть элементарный какой-то комментарий, это может быть какой-то совет, это может быть какая-то рекомендация, которая не вписывается в вашу модель поведения, ну то есть она не согласована с вашими ожиданиями. Это будет сразу вызывать вот некое такое раздражение. Поэтому я говорю, что здесь нету вот этого доверия, нету этой гибкости, в ситуации, когда допустим, вам кто-то что-то сказал, да, у сразу есть такое ощущение, что надо что-то ответить, да, то есть нету понимания, давай я промолчу, да, подожду, понаблюдаю. То есть вот нету вот этой вот а, гибкости, есть а, жесткость, да, есть а, вот а, мечовость некая такая. Вот с этим связана а, ваша причина раздражительности, то есть по сути вот прям двойки, две двойки кубков говорят про... А, про выход из вашего комфортного состояния. И, безусловно, во сколько вы ему придаете важность и значимость, да, силы равновесия будут все время вас вызывать да, для того, чтобы уравновесить эту силу, для того, чтобы все было в балансе, вас все время будет выпихивать на какое-то движение, да, действие. И э, чем больше э, как-то вы будете э, значит, значимость того, что оставьте меня в покое, да, я хочу быть в, в, бар в балансе, мне нравится гармония, да, мне нравится спокойствие, тем больше будут разных таких факторов, которые будут вызывать у вас вот это раздражение для того, чтобы вы э, действовали. Здесь в первую очередь надо э, снизить вот эту э, значимость того, что вот для меня важно, да, то есть э, принимать, принимать здесь принятие в контексте того, что а, окей, ну кто-то что-то сказал, даже знаете, как принятие в понимании того, что я такой, вот, вот такая вот, какая я, какой я вас сейчас описала, а мир, он может быть другой, да, то есть... Каждый пускай будет таким, каким он есть. То есть вот это вот как-то снизит, снизит градус важности и значимости, вы как-то будете более расслаблены, потому что здесь такое ощущение, что «О, этот человек не такой, как я», да, то есть мозг включает именно акцент на разницу. И как с ним дальше с этим человеком, либо с этой ситуацией взаимодействовать? Да? То есть у меня нет механизма, и это вызывает какую-то настороженность, да? и вот именно раздражение. Так, вы посмотрели, в чем причина, как вам быть. Как вам быть? Королева Жезлов, да. Королева Жезлов здесь говорит о том, что, знаете, нужно, нужно, нужно вот напрямую как раз-таки быть активным, научиться, научиться для себя, вот самим не создавать вот эту вот застойную такую ситуацию, да, баланса, а чтобы вас не выбрасывали э, так достаточно, ну, здесь я не могу сказать, что жестко, да, просто вас заставляют действовать, вы как будто бы сами должны включать в себе дисциплину и начать быть более активными в каких-то моментах, да, то есть, возможно, первыми заговаривать с другими людьми, да, возможно, в беседах проявлять больше э, активности, нежели пассивности, Возможно, самостоятельно брать на себя э, решение, но здесь смотрите, вы как будто бы вы, вы ответственный человек, вы берете на себя решение задач. Но э, тогда, когда вы хотите, здесь речь идет о том, что вот нужно, нужно быть более э, открытым, э, в каком контексте? как бы так сказать, знаете, вот, я не знаю, доброжелательным, что ли. Опять же, не то, что у вас этого нет, но вот вы закрыты, понимаете. То есть вы, вы избирательны, вы выбираете, с кем общаться, как общаться, кому говорить, кому помогать. То есть здесь, понимаете, очень много важности себе в контексте неуверенности. То есть почему вы выбираете? Потому что я не уверена, что вот с этим человеком у меня получится, а с этим нет. Да? Либо здесь я смогу решить эту задачу, а здесь нет. Вот это вот неуверенность. А здесь вам наоборот, по королеву жезлов не хватает решительности, не хватает какой-то храбрости, не хватает огонька. Вот. Больше стараться прокачивать себе такие навыки. Еще как вам быть? Туз мечей. Туз мечей и маг. Здесь туз мечей, он такой человек, который сетует на те проблемы, которые самостоятельно создан. Здесь вам нужно понимать, что в большей степени, да, как бы это банально не звучало, проблема заключается, здесь аркан-мага выпал, проблема заключается как раз-таки вот именно в вашем мышлении, да, то есть вы как будто вы сами себе придумываете того, чего нет, и поскольку вот ваш мозг, он аркан-мага и король мечей, да, в пересечении говорят про активность, да, слишком большая активность, здесь эту активность надо сбалансировать, каким образом, то есть надо меньше думать больше действовать тогда это будет потому что активность она есть на уровне ментала а на уровне физики присутствует э, пассивность да то есть здесь туз мечей говорит о том что вот я как будто бы не могу справиться именно в действиях поэтому мне проще думать если вы относитесь к той категории людей которые больше э, думают нежели действуют. вот здесь вот чтобы баланс был вам говорят наоборот надо а, вот а, свой мыслительный а, процесс, Уменьшить уравновесие, да, силы равновесия, э, сбалансировать тем, что вам необходимо больше действовать, то есть больше брать ответственность на себя э, в действиях, не бояться, да, здесь такой страх есть, где-то возможно рисковать, где-то давать себе такую установку, что все нормально, если я ошиблюсь, то все нормально, если я скажу что-то не так, все нормально, если я покажу свои эмоции, свои переживания. Вот в этой колоде Тара Сумасшедшего дома очень Интересно изображен аркан мага, не знаю, насколько вам видно, да, вот это вот э, красные каляки-маляки, которые дети обычно рисуют, да, это показатель вашего мыслительного процесса, смотрите, это бесконечно, да, туда-сюда, туда-сюда, вот эти вот хаотичные мысли, они не дают покоя. И вот здесь вот это, это, это как раз аркан-мага, э, да? причем они бесконечны, они в движении, в движении, в движении. И это все на, на, на, на уровне головы. А вот на уровне э, действий я не вижу. Поэтому таким образом вы сможете э, сбалансировать. Когда вы видите, что вы очень много начали о чем-то думать, да, либо получаете много информации, либо, не знаю, что-то очень изучается. То есть там, где задействованы мыслительные процессы, что вам нужно сделать – вам нужно включать больше, больше активности в действии. Да? То есть это может быть даже физическая нагрузка, да? больше каких-то пеших прогулок, когда, знаете, вот тело уже устает и нет возможности думать. Да? как-то вот себя не то чтобы изматывать, а просто очень много энергии на этом уровне, и, и она, она не спускается, понимаете. У вас, может быть, прекрасные какие-то идеи на реализацию, но вы их то есть, не, не заземляете, и это, это очень жалко, но то есть как минимум вы хотя бы записываете. Почему? Потому что... Идеи приходят и уходят, да, вы их не реализовываете, а потом смотрите, что кто-то другой это сделал. Говорите: Ой, блин, смотря, а я первый когда-то об этом подумал, да, но не сделал. И здесь еще есть такой момент что ваше ментальное поле оно очень быстро загрязняется очень быстро загружается потому что знаете вот много нереализованных вот этих вот идей они на поддержание то есть на то чтобы помнить да что вот я хочу вот это сделать я еще хочу вот это сделать, хочу это почитать хочу там я не знаю туда сходить вот эти вот мысли на поддержание они забирают очень много у вас энергии поэтому вам даже и физически не хватает нету силы иногда чувствуете нету ресурс почему потому что вот в голове есть вот много вот этих вот не разрешенных не незаземленных вот этих вот мыслей. Поэтому периодически нужно делать такой, знаете, пересмотр, что окей, я это делать не буду, ну то есть нету времени, либо отложу на потом все, убирайте это и прекращайте об этом думать. Все, это как будто бы, знаете, я не знаю, стирайте. Если надо, эта мысль, она еще раз придет. Если нет, то забывайте, потому что очень много держите в голове, и еще раз скажу, на это уходит много энергии, а энергии на пожить, на пожить у вас потом нету. Как с этим справиться, в принципе, я здесь сказала, но все равно, да, пятерка монет в данной колоде, она говорит о дефиците, то есть... Об ощущении того, что, знаете, вот всем не хватит, да, что надо быстро сейчас э, это урвать, потому что э, здесь изображено э, два сумасшедших, да, которые забыли, э, значит, пообедать, и у них пустые тарелки, и вот они, значит, сидят и думают, скорее всего, стоят и думают. Как же им теперь пойти в столовую, да, потому что сейчас необиденное время, что же мы теперь останемся без обеда, то есть нету этого понимания, что в любой момент, да, ты можешь пойти и ресурсы есть, это, то есть, твое восприятие того, что ресурсов нету, то есть не надо, не надо накапливать эту энергию, да, вот именно э, то, что я говорила ранее на ментальном уровне, пришла идея, сделайте, если не будете делать, забудьте. Да, вот, вот это вот как раз -таки и будет э, упрощение, где-то когда-то у меня был расклад о том, как упростить свою жизнь, вот это вот будет один из моментов э, упрощения. Не держите в своей голове лишнего и не включайте мышление именно дефицита, что вот мне чего-то не хватает, я что-то не получу, я что-то не успею. Потому что здесь идет вот это вот... Э, Дефицит, он вызывает некое такое накопительство. В данном случае здесь могут быть, знаете, какое-то, хочу прочитать какие-то книги, да, надо накопить, ну, в контексте чего? А, то есть отложить в сторонку, я потом это почитаю, да, там, а, либо что-то увидели, а, я потом это послушаю, либо я это потом посмотрю. Вот это вот накапливается, накапливается, и это забирает энергию. Вот про это накопительство здесь а, идет речь. Угу двойка монет и прекращайте э, думать в негативном ключе здесь тоже вообще я люблю эту колоду редко правда сейчас ее использую вот. ну потому что энергии немножко другие, двойка монет здесь изображен, изображен человек, изображен, значит, его тень, только она светлая, как, как привидение, да, и есть две двери, одна светлая, одна темная, и человек не знает, какую дверь выбрать, да? в двойке монет всегда речь идет про выбор, да, в дуальности. Но фишка здесь заключается в том, что человек э, склоняется больше к выбору там, где темная сторона, да, там, где есть бес. Почему? Потому что светлая сторона, это всегда понятно, это всегда ясно, да, это хорошо, это райские сады, но они скучные. А вот темное, это всегда риск, это всегда что-то такое непредсказуемое, это неизвестное, я не знаю, может быть, в этой темной стороне я увижу что-то еще и светлое, да, то есть не факт, что это будет темное. И вот меня туда манит. а с другой стороны, я понимаю, что, ну, если ты выбираешь какой-то темный аспект, то будь готов получить по голове, да, то есть, ну, что ты выбираешь, что ты и получишь». И вот здесь вот эта вот э, двойственность, да, она э, в данном контексте, она здесь у меня идет по ощущению, да, что с одной стороны, вот эти вот мыслительные процессы, да, неприятно, несозидательные, особенно когда мы о чем-то возвышенном таком э, духовно-моральном э, размышляем, это вот прям так э, понятно, это известно, и в этом хорошо, но вот темная сторона, она все равно будет э, манить, почему? Потому что, ну, должен быть э, баланс, да, Должно было быть равновесие. вот вам говорят: а может быть, ты что-то еще на земле, да, в этой жизни, в материальной, что-то ты еще не знаешь, что-то ты упустил. Может быть, ты упустил какие-то блага, да. То есть здесь надо вам как-то больше заземляться. Больше заземляться. Так, ну, вот это вот у меня была первая позиция. Так, сейчас соберу аркан, вообще интересно, да, два сразу, две, две двойки кубка вышла, два аркана. Так, мы с вами переходим к позиции номер два, к красненькому камешку двоечки, смотрим, а в чем причина вашей агрессии, раздражительности, конфликтности, ну, когда она бывает, да. В чем в чем здесь причина аркан солнца, да здесь вот именно такая детская позиция э, не не желание нежелание брать ответственность за свою жизнь э, здесь здесь знаете такое ощущение что вот как маленький ребенок который по утрам не хочет э, просыпаться, чтобы идти, там, не знаю, в садик, в школу, и вот мама ему говорит, вставай, вставай, все время, да, как-то. Будет он, да, оставь меня еще пять минут, ну, пожалуйста, еще чуть-чуть, вот здесь какая-то такая позиция, куда-то вас тянут, а вы не хотите, да, то есть оставь меня там, где я есть, да, то есть вот э, детскость, детскость здесь присутствует. Где-то ножкой ту, ту, топнуть, э, два притопа, три прихлопа. Что-то такое здесь выходит. Да, и вот арканы императора, два великих аркана они напрямую как раз-таки говорят про ответственность, про взросление. То есть нету, нету желания. Здесь, как будто бы, знаете, вот человек, который не наигрался, не наигрался в детстве, да не знаю, как будто либо вам не давали, ну вот не было детства, да, то есть в детстве были э, как-то, может быть, взрослыми, а сейчас вот хочется, да, как говорится, детство играет, хочется э, восполнить вот эту вот свою детскую, беззаботную, радостную какую-то позицию, э, безмятежную, да, возможно, чрезмерно позитивную, и от этого она не столь э, реалистичная, то есть как будто бы нету контакта с реальностью, да. Не то, что вы витаете в облаках, а вот, я не знаю, слишком наивные, слишком доверчивые. Опять же таки, и наивность, и доверчивость – это хорошо, но когда это чрезмерно, да, то всегда будут силы, как я неоднократно говорю, выравнивающие это, и это будет противоположность здесь в чем еще причина? В том, что, ну вот хочется, я не знаю, какого-то праздника, да, хочется эм, легкости игры, хочется эм, удовольствия, счастья, удачи. Но есть вот что-то здесь по императору, что вас заземляет, да, что вам как будто бы, что вас ограничивает, что вам не, э, не дает этого, да, то есть... Такое ощущение, знаете, как, я не знаю, воздух, который нужно засунуть в бутылку. Вот как-то так, да, то есть что-то, что, что не совсем комфортно. Как маленький ребенок, который хочет, ну, по крайней мере, в союзное время, сейчас такого не было, да, когда дети играли еще во дворах, и вот время 8-9, да, ну, особенно если это лето, еще сумерки только начинаются, вот начинают родители называть своих детей «иди домой». Да, ребенок говорит, ну вот еще, еще немножко, да, поиграю, либо вот ну на самом интересном, да, мама зовет. Какие воспоминания, сейчас уже такого нету. Ну вот здесь ощущение именно этого. То есть когда вас к чему-то, причем, знаете, здесь еще по императору, император у него ведь есть способность убеждать, такая, и здесь, а вы у меня проходите по солнышко здесь такое раздражение, может быть, когда у вас есть своя позиция, но всегда находится такой человек, который может вас как-то переубедить, и вам это не нравится, вас это раздражает, не потому что он вас переубеждает, а потому что вы подаетесь на это, вот вы раздражаетесь в большей степени на себя, то есть, ну почему? Почему? Почему? Почему я позволяю? Да? Почему со мной такое а, случается? Ну вот в этом, в принципе, а, причина. Ну-ка, давайте я еще посмотрю на этой колоде, да? на колоде Таро «Сумасшедшего дома». В чем причина? Рыцарь жезлов. Ну, потому что, знаете, вот вы, в принципе, такой активный человек, эм, э, от, открытый, да, любознательный человек, который э, хочет получать э, опыт. Ну, то есть ну, ему все, все интересно не, не в плане э, изучения, а в плане каких-то действий. Вот, как маленький действительно ребенок, которому все хочется пощупать, хочется потрогать, вот он ну, не не прислушивается, как будто бы вот именно к взрослым, да, когда говорят там несуй суй пальцем розетку, да, то есть аккуратно ударишься, либо еще что-то. Нет, здесь здесь такой человек, который, ну вот, которому все все интересно, знаете, достаточно позитивный с одной стороны, но здесь вот как-то Человек, который одержим, нет, не то чтобы одержим, а вот здесь, знаете, человек, который загорается, загорается какими-то своими идеями, и вот он старается как будто бы, не знаю, убедить других, что ли. Вот у вас это есть, и поэтому, когда у вас появляется вот этот вот император, вам это не нравится, потому что у вас у самих такое есть. То есть, да я не знаю, там посмотрели какой-нибудь фильм, да, услышали, ну не знаю, какой-нибудь канал на YouTube нашли для себя, вот, и он вам очень понравился, и вот вам хочется поделиться. И вот вы а -а -а, начинаете, в кавычках, да, докучать своих родных, близких, вот посмотри, посмотри, он говорит, да мне не интересно, да нет, ты посмотри, ты это не знаешь. Это да, да ведь так здорово, вот, это вот решение, и так далее, и так далее. Поэтому, когда вам кто-то так очень настойчиво что-то продвигает, вам это не нравится, но проблема здесь заключается в том, что вы не можете сказать «нет». Я не знаю, может быть, вам какая-нибудь реклама, там кто-нибудь, этот телефонный оператор, да, звонит, что-то начинает предлагать. Вы понимаете, что это работа, да, у человека, и как-то его резко оборвать тоже, ну... Не комфлю, почему? Потому что, ну, есть понимание, что человек тоже работает, да, пускай работа для вас, она не совсем приятная, но человек живет с этих денег. То есть у вас есть вот это вот понимание, поэтому как-то оборвать, не знаю, ну, невоспитанно, что ли, не, не культура, может быть, понимание, и вы не можете, а здесь вот как будто бы люди пользуются этим. Вас это, вас это а, раздражает. в этом причина. Хорошо, как вам быть? Как вам быть? Девятка мечей говорит о страхах. То есть, понимаете, вы от себя и от своих страхов, говорит этот аркан, не убежите. То есть, как бы вы не... Вот это детская позиция, да? когда ребенок прячется за, я не знаю... За, я не знаю, за шваброй, за какую-то палку, так, знаете, замирает, ну, то есть мне такую картинку показывает, ребенок замирает, и он, типа, а меня не видно, да, <Universal> либо я в домике. Все, я в домике, меня никто не видит, и вот это вот замирание, оно у вас э -э происходит. И вот такое чувство, что куда бы вы, что бы вы ни делали, да, а от себя не убежишь. То есть за вами все равно наблюдают, что вам нужно делать, то есть вам не нужно убегать от своих страхов, а вам нужно как-то, знаете, больше э, радоваться и наслаждаться. Я так могу предположить, что вот этот вот ваш характер, да, по Аркану Солнца здесь тройка кубков, она говорит про, про радость, про праздник. Вам как будто бы то, что вам кажется, как слабая ваша страна, надо использовать как сильное, то есть не отвергать это, что вот да, возможно, я такой человек, да, где-то вот, не знаю, неуверенный что ли, надо наоборот это, этот позитив не навязывать, а вот как-то наслаждаться. То есть, я не знаю, когда вам кто-то что-то э, старается доказать э, по императору, да, либо как-то убедить в чем-то, э, вам надо переключать это в позитивном ключе. Я когда-то смотрела один такой э, ролик, там, по-моему, не знаю, какой-то фильм из последних, может быть, это какой-то сериал, вы его видели, я просто фрагмент видела, я не знаю даже, как фильм называется, там э, играла Ивлеева. И вот там был такой фрагмент, когда она попала в какой-то монастырь, то есть за ней кто-то бегал, что ли, гонялся, я не знаю, в общем. И ее отправили в монастырь, как спрятаться, да, и вот ей монахиня начинает говорить, что вот и ты будешь там, я не знаю, руками стирать и все такое. И она, о, это же хорошо, это же физические нагрузки. Вот, и ты должна будешь молиться. Да, это хорошо, я хоть порадую солнцу, а то я все время сплю. То чтобы ей там не говорили в негативном ключе, она это все переключала на позитивный. И тем самым, ну, с одной стороны, она вызывала раздражение у другого человека. Да, но реакция была такая, знаете, немножечко непредсказуемая. То есть... И это, и это в данном случае хорошо, почему? Объясню, потому что есть некая система, в которой мы живем, да, и маятники, эм, либо сущности, которые э, управляют так или иначе, да, для того, чтобы мы находились в данной системе, есть определенный сценарий ожидания того, как, ну, условно говоря, человек должен эм, поступать. И вот для того, чтобы происходил вот этот вот э, разрыв сценария, если так можно сказать, да, разрыв шаблона, очень хорошо помогает юмор, когда ты поступаешь не так, как от себя ждут, вот у вас вот это вот качество есть, да, вроде бы вы никого не обижаете, но при этом вот используйте вот эту вот свою детскость, непосредственность именно в позитивном ключе, то есть я не знаю, вот делать то, что от вас не ожидают, да, и это вот использовать как свою сильную сторону, не, не как свою слабость, а именно как сильную сторону. Как еще вам объяснить? Надеюсь, вы, вы, вы понимаете да, ну как-то вот интуитивно то, о чем я говорю. Не знаю, например, куда-то вас позвали на встречу, да? а вы опаздываете, вы знаете, что вот вас возможно будет отчитывать. Потом приходите и говорите, да-да, я знаю, да, я вот такая непунктуальная, не да, я, я вот такая, не знаю, ну, бесшабашная, абсолютно прав, да, а давай там, я не знаю, пробежимся, да, так, вместо того, чтобы поехать, тогда мы вместе успеем на ту встречу, которая надо. Что-то в таком роде вот мне идет, да, как-то вот, знаете... Здесь не сарказм и не сама ирония, а, то есть мы никого не обижаем, а вы в данном случае не обижаете другого человека, потому что вы соглашаетесь с его упреками в свою сторону, но вы как будто бы эти упреки показываете как сильную что ли, сторону, как позитивную, что это хорошо. Да? Там, я не знаю, ты, например, за Соня. Да-да, это хорошо, это продлевает жизнь, да, то есть когда человек спит, вот, он восстанавливается энергетически, значит, теперь я буду бодра и смогу выполнить, там, я не знаю, все твои э, указания, либо все твои действия, то есть э, это хорошо, да, то есть вот теперь я готова, там, я не знаю, к труду и обороне, либо еще что-то такое, вот. что-то в таком роде как-то вот э, о, переводить э, э, ситуацию в позитивную э, Русло. Как с этим справляться вообще, вот, а, с агрессией? Да? Вообще этот вопрос надо брать, потому что я его и так говорю. А, Паж мечей. Ну, во-первых, вам, <laughs> знаете, нужно научиться такая хитрость. А Паж мечей ⁇ это человек, который собирает информацию да? а, и выдает человеку, знаете, как... Ну, вопросы, он как будто бы их переключает на человека во благо. Я не знаю, как... Сейчас попробую пример вам провести, чтобы было понятно. То есть... Например, вам кто-то говорит, что ты за человек такой, да, ну вот ну, бестолковый, вот говорю-говорю, ничего не понимаешь. И, а вы э, берете и начинаете задавать вопросы, а человек это кто? Ну, то есть, а как вообще выглядит человек, да? А, а как он думает? Ну, давай ты мне расскажешь, а я потом сверю, да, и посмотрю. Возможно, ты прав. Ну, то есть, как-то, знаете, использовать э, вопросы, человек это кто? Да, о каком человеке мы сейчас говорим? То есть, э, так, чтобы развернуть ситуацию, свою пользу. Я понимаю, что это, возможно, будет э, достаточно сложно без опыта, но этому можно научиться, да, то есть уметь задавать э, правильные вопросы, которые могут развернуть ситуацию с одной стороны в свою пользу, а с другой стороны научиться не, не оскорблять другого человека, да, то есть вам не нужно вызывать больше агрессии, вам нужно эту агрессию э, как-то... Не то чтобы подавлять, а выравнивать через обнуление. Вот здесь только аркана шута не хватает. Да? То есть здесь вам нужно это обнулять. Причем, знаете, так интересно, вопрос же, я сейчас только об этом подумала, что вопрос поставлен о вашей агрессии и раздражительности. У меня такое ощущение, что это как будто бы у других людей по отношению к вам. Да? То есть расклад мне здесь показывает, как будто у других людей раздражение. Не вы, а у других людей идет раздражение по отношению к вам. Как еще вам с этим быть? Ну вот шестерка кубков и говорит о том, что... Здесь так интересно. Значит, два сумасшедших, мужчина и женщина в возрасте, танцуют. Пластинка, заезжая пластинка, то есть повторность. И прикол заключается в том, что вот у этого мужчины, да, такого веселого, не знаю, насколько вам видно, да, он, значит, в одном тапке, у него один только тапок, второй он где-то посеял по дороге, видимо, вот, ну ему по барабану, ему весело, ему хорошо, а вот, вот это вот ваше оружие. Это может быть ваше оружие по отношению к другим людям, да? либо это ваше оружие по отношению к самому себе, да, то есть, коль мы говорим все-таки про агрессию, если вдруг вы начинаете раздражаться с собой на себя, то вот вам нужно, вам нужно себя обесценить, но не в контексте того, что вот ты никчемный, а там, я не знаю, у тебя ничего не получается, нет, а в контексте обнуления через э, использование юмора. Это же надо, да, я же такое придумала. Блин, то есть даже если бы я сидела и думала этот сценарий, я бы никогда так не это самое, не нафиячила. Либо вот что-то такое, да, то есть вы что-то сделали, не надо раздражаться на себя, надо сказать, блин, ну ничего себе, я гений, да, и же надо было такое все-таки организовать. Но я прям, там, я не знаю, мега-архитектор, Божественное существо гениальная волшебная фея. И вам станет смешно. То есть, здесь вопрос посмеяться над самим собой, таким образом, вы свою важность и значимость обесцениваете, и силы выравниваются, да? то есть они, понимаете, они не накапливаются и не направлены ни, ни на кого. А они меняют свой заряд да? то есть энергия остается, но она свой заряд вот этой вот агрессии она э, обнуляет, и э, снова энергия, она становится нейтральной. То есть мы ее заряжаем, не энергия сама себя себе, она нейтральна. Мы ее заряжаем либо в плюс, либо в минус своим отношениям. Вот об этом здесь э, идет речь. Ну вообще интересно, мне нравится, мне нравится. Так, э, позиция номер три, зелененький камешек. Тройки, вам я не буду задавать этот вопрос последний, который сдавал в предыдущей позиции, потому что он, мне кажется, сам выходит из повествования. Так, а, ваша, ваша агрессия, раздражительность, не чужая, а ваша, потому что во второй позиции больше была чужая. Ваша агрессия, с чем она связана, раздражительность, конфликтность, это обычно с чем она связана. Аркан Шутан. Как будто вы знаете, здесь может быть несколько вариантов. Один из вариантов то, что вы не принимаете какую-то новизну в своей жизни. Но не, здесь не идет речь, как в первой позиции, о том, что я не готова действовать. Да? А, здесь, а, а здесь речь идет о том, что вот эта вот новизна, какой-то вот новый мир, да? новый мир восприятия. Здесь нету зацикленности на интеллекте, как в первом варианте, а здесь вот что-то такое, знаете, новое, необычное, сверхъестественное, может быть где-то какое-то бесшабашное, то, что отличается от вас, вот это вот может вызывать у вас какое-то раздражение. Я не знаю, например, видите молодежь, которая... Не знаю, используют, например, люди, которые кайфуют от пирсинга, да, и вот они везде эти кольца себе, сережки эти, как ну, всякие железки, да, где можно и нельзя на, на, на лице вставлять. Вот. вас это, может быть, в некоторой степени пугает от непонимания, да, но вот, вот эта вот новизна, она, скорее всего, шокирует. Вот здесь я не могу сказать, что вот какой-то испуг, потому что все-таки у шута нет страха, а наоборот. Ну, единственный страх по шуту проходит, это сделать первый шаг. Вот вас, возможно, будут раздражать люди, Какие-то вот инноватор, с, инноваторскими, с инноваторскими, такого слова нет, но инновационными, ладно. С инновационными какими-то э, моделями мышления. То есть вас это будет раздражать, почему? Потому что вам самим хотелось бы быть таким человеком, знаете, вот вседозволенным. Э, человеком, который, я не знаю, может шокировать других. Человеком, который вот фривольный. А, и, а поскольку вы себе это разрешить не можете, да, то вот вас, возможно, такие люди э, будут э, раздражать. Также вас могут бесить дети. Реально могут бесить дети за свою какую-то непосредственность и, э, и активность. Вот вам кажется почему-то, что они шумные. Ну, то есть много шума из ничего. То есть если это, например, какой-нибудь ребенок такой спокойненький, вот куда его в голову посадишь, он там так и сидит, занимается своими делами, это окей. Но если ребенок такой вот очень активный, очень э, подвижный, шумный, любознательный, вас это тоже может э, очень сильно раздражать. С другой стороны конфликты могут вызывать у вас люди, которые достаточно консервативные, да, в своем мышлении. Наоборот, не принимают какие-то новые взгляды, да, То есть люди, не знаю, недальновидные, люди непроницательные, непредсказуемые. то есть наоборот те, которые вот именно слишком-слишком предсказуемой. То есть там, где не хватает как будто бы какой-то легкости. Люди-консерваторы. Вот вас это тоже может бесить. Опять же таки, как зеркальность отражения того, что в каких-то моментах у вас тоже есть такая модель мышления, и вы ее как будто бы не можете искоренить, исправить, и вот она вас может раздражать. С одной стороны, с другой стороны, наоборот, вы уходите в крайность э -э -э, вот именно э -э, того, что в каких-то моментах вы поступаете <клышит> непредсказуемо, <клышит> и вы можете злиться даже сами на себя за это, что вот как-то, не знаю, э -э, поставили для себя, например, какой-то план, да, как что я должна сказать при встрече, как я должна себя повести. Но пошло как будто бы все не по плану. То есть вы как будто бы вели себя немножко по-другому, говорили другие вещи. И вот здесь это тоже может вызывать у вас э, раздражение. Арканшута здесь показывает такую двоякую э, э, э, реакцию. Да? С одной стороны, она может быть зеркальная. А с другой стороны, наоборот, вы не приемлемете э, то, что люди находятся в каких-то рамках, да, то есть вот здесь по-разному. Это нельзя сказать, что вот вы к одной категории относитесь, либо к другой. И то, и другое, есть у вас. Все зависит от э, ситуации и э, от обстоятельств, и от какой-то сферы конкретной, в которой происходит э, ситуация. И еще, что вас вызывает агрессию, семерка кубков, все, что связано либо с фантазиями, да, вот то, что я говорю, что человек... Наоборот, такой, знаете, мечтательный человек фотозер человек, который не может определиться по жизни, вот вас это может раздражать, потому что вот у вас есть вот этот вот структурный и консерватизм, да, в каких-то моментах, тогда вас могут раздражать эти люди. С другой стороны, наоборот, если вы видите таких людей, которые могут позволить себе не выбирать, да, вот находиться как-то в потоке, ну, то есть, я живу без планирования, вот как, как идет, так идет, да, вот пришел день, ну и слава Богу, да, солнышко светит, ну и благодарю, и все, и вот вас может раздражать и бесить, то есть, как человек так живет, вам может казаться, что он живет бессмысленно, да, то есть, у тебя нету никаких целей, у тебя нету никаких амбиций, никаких планов, ты вообще как живешь, да, то есть, вот эта вот свобода некая, да, которая есть у таких людей, ну вы тоже хотели бы, но у вас ее нету. вот она вас может раздражать в других людях. Либо наоборот, невозможность определиться, да, когда вам сложно что-то выбрать одно, потому что есть вот это вот интуитивное ощущение того, что есть еще что-то, что я могу утратить. Это может быть, например, в отношениях, да, особенно по молодости, когда встречаетесь с каким-то человеком, да, вроде бы вы к нему стремились, здесь создали семью, создали какие-то стабильные, возможно, отношения, и в какой-то момент вы смотрите на этого человека, у вас возникает мысль о том, что неужели я с этим человеком буду всю жизнь, а вдруг там где-то, да, есть мой человек, а я вот потрачу свое время на этого, то есть... Вот какая-то такая, знаете, вроде бы вы к этому стремитесь, вы это хотите, вы это получаете, и у вас автоматом возникает вот этого чувство, что э, это не может быть концом, есть еще где-то что-то, что я упускаю, вот этого вот чувства, что я что-то упускаю. Э, здесь оно тоже может быть, и это может раздражать вас, либо других э, людей в вас. Ну, то есть, либо вы в себе это видите, либо в других людях. Либо люди видят это в вас. То есть, здесь, здесь позиция, она такая, как я уже сказала, да, это может быть прямое зеркало, либо искаженное. Прямое – это когда вот отражение ваше, искаженное – это когда, э, там, я не знаю, э, люди проецируют на вас э, эти качества. Не вы, а люди как будто бы проецируют на вас эти качества. Так, э, в чем причина, да, мы посмотрели в чем причина вашей агрессии давайте еще на этой колоде посмотрим, а потом посмотрим как с этим быть, в чем еще причина ну вот колесо фортуны да, то что э, с одной стороны смотрите, вот прям на шута выпадает очень четко, с одной стороны присутствует э, опять же так вот это дихотомия, двойственность, двоякость. С одной стороны, желание ощутить себя свободным и хозяином своей жизни, а с другой стороны, я являюсь заложником судьбы. То есть вроде бы по колесу фортуны, да, хочется взять ответственность да, в своей жизни, делать тот выбор, который я хочу, да, и чтобы все было так, как я хочу». Не в плане эгоизма, а в плане того, что я выбираю то самое наилучшее для себя. И одновременно присутствует некая такая фатальность, что это не я выбрал. Либо это не я выбрала, там, не знаю, такую модель поведения, либо такого человека. Это судьбами. То есть здесь, так, знаете, такой путь, когда вы находитесь в избирательной позиции, то есть... Есть моменты, когда вы говорите, это я, да, это мой выбор, это я так сделала, я так выбрал. А потом как будто бы вам что-то не нравится, вы говорите, а это судьба такая, да, то есть судьба так распорядилась, у меня так прописано. То есть это, возможно, даже и бессознательно у вас идет. Но вот какие-то такие моменты присутствуют. И вот это вот чувство, да, я как, с одной стороны, я хочу высвободиться из этого сценария, а с другой стороны, я не совсем понимаю, окей, какая будет у меня жизнь, если я выйду из сценария. То есть, а как вообще, какая жизнь? То есть, я тогда что? Я становлюсь создателем, что я тогда буду создавать, да? Что я буду творить? То есть, здесь, здесь хоть и есть сценарий, но там хоть все понятно, да? То есть, судьба мне дает, и я как-то вот с этим взаимодействую. А тут я выхожу из сценария, и тогда я становлюсь э, творцом. Что я создаю? Могу ли я, способен ли я создать что-то новое, да? По аркану шуту. Шут Это э, неимоверная сила, которая еще не обрела какую-то форму, да, это вот именно э, сила жизни, существования всего вокруг нас, да, и она э, в тот момент, когда мы фокусируемся на чем-то, мы этому придаем какую-то значимость, какой-то смысл, то есть отдаем форму, вот мы сфокусировались, условно говоря, да, на, на стол смотрим. Мы понимаем, что это стол. Как мы понимаем, да, то есть мы а, вот эту вот энергию, которую мы направляем энергию внимания, мы ее направили, мы сформулировали а, идею того, что это стол. И вот эта вот энергия, она как, знаете, как сказка, коп-коп собралась и появился стол. И это слишком утрировано, но а, так в принципе работает реальность. Ну сейчас не об этом. И вот здесь вот получается так, что вы, с одной стороны, у вас присутствует огромная сила, огромная мощь, именно сила своего внимания, но вы ей как будто бы не можете управлять, потому что еще не доросли. Поэтому возникает вот это вот ощущение, чувство, что... С одной стороны, я хочу быть хозяином своей жизни, а с другой стороны, я, я не понимаю, у меня нет такого навыка, у меня нет так, таких знаний еще. Поэтому Семерка Кубков, она говорит о том, что я не знаю, что я э, конкретно хочу быть. Это может быть интуитивно, я понимаю свою вот эту вот способность притягивать и выбирать наилучший сценарий э, своей жизни из э, пространства вариантов. А с другой стороны, как это сделать, я, я не знаю, да, то есть, вот вы как-то э, находитесь на, вот на этой грани, да, иногда вас заваливает в сторону того, что судьба как будто бы решает, я ничего не выбираю. Иногда вот, чисто интуитивно понимаете, что это я, это я могу выбрать, да, то есть у меня есть вот эта вот э, свобода выбора. Как-то вы ее понимаете, вы ее ощущаете, но нащупать не можете, вы не знаете, как это работает. Поэтому, как вам здесь быть? Как вам здесь быть? Хороший такой вопрос. Как вам здесь быть? Королева мечей. Королева мечей очень такая умная, прорицательная дама. Здесь в этой колоде она изображена в виде маты хари. Матахари, да, известная шпионка, причем на два, если я не ошибаюсь, на три государства, да, работала. Такая, знаете, человек здесь бесстрашный, да, то есть здесь вот не должно быть вот этого вот страха выбора. Причем, заметьте, да, как, поскольку она была шпионом на несколько государств, она совмещала. Она умела совмещать и то, и другое. Она использовала свою вот эту вот женскую хитрость, мудрость, да, и она умела, умела управлять информацией. То есть вам здесь необходимо быть вот этой вот гибкостью. То, что я сказала в самом начале, в чем причина именно консерватизма и структуры, вот вам здесь действительно Аркан Шута, он говорит как раз-таки об этом. У меня есть в описании под этому ролике, этим роликом, есть ссылка на плейлисты. Посмотрите ролик «Мифология 2» про... Бога Диониса, вот он как раз-таки идет как олицетворение Аркана Шута. И там есть один такой фрагмент, где Бог Дионис говорит о том, что нужно уметь, с одной стороны, совмещать в себе безумие, а с другой стороны, причем безумие, это не тот человек, который сошел с ума, а этот человек, который... Там еще даже идет такое описание того, кто такие безумные люди. Безумие – это желать быть в гармонии и в балансе. Почему? Он даже поясняет. Потому что так живут боги. А вы родились люди, да? Вы родились на земле. Вы не идеальны изначально, вы не боги, вы не можете. То есть безумие – жить так, как живут боги, тогда бы вы не были здесь, вы бы жили в другом месте. Если вы живете здесь, значит вам нужно научиться жить вот в этом материальном мире. То есть с одной стороны совмещать структуру, а с другой стороны совмещать хаос. То есть ваш хаос, он должен быть упорядоченный. И вот здесь об этом речь идет. То есть вам нужно научиться вот этому вот качеству совмещения, хаоса и э, структуры в некоторой такой степени, тогда вас, вас не будет это разрушать, вас не будет это раздражать, вы не будете конфликтовать, то есть вы как будто бы вот эти две свои стороны сможете реализовать. У вас, понимаете, дело в том, что здесь, вот я не говорю, неоднократно же, что вам повторялось повторялась, что есть некая такая двойственность. Вы эту двойственность разделяете, вот в чем причина, да, то есть с одной стороны, я не знаю, например, свобода, а с другой стороны есть некий такой сценарий, вот вам соединить это как можно. Вот то, что я сказала ранее, да, свобода в контексте свободного выбора. В каком сценарии из пространства вариантов, да, я буду жить? То есть сценариев много, они так или иначе прописаны. Вам не надо писать новый сценарий, вы можете выбрать наилучший для себя. Каким образом? Шут. Туда, куда вы направляете свое внимание, туда, куда вы направляете свою энергию. Выбирайте свои мысли, да, на основе мыслей, да, вы э, своего мышления, вы притягиваете. То есть, как вы мыслите, не то чтобы только о чем вы мыслите, а именно как вы мыслите. То есть, какие мысли вы к себе притягиваете, как магнитный аркан шута. Что вы к себе притягиваете? Мысли мы не порождаем, они притягиваются к нам как, как магнит. Вот на, на какие волны к себе вы притягиваете те или иные э, мысли? На основе того, что вот вы притянули, вы это, то, что в вашей голове крутится, вы и создаете те сценарии. То есть, по сути, мысли мыслями да, вы выбираете э, сценарий. Мыслите о наилучшем, то есть то, что для вас будет вот это вот самое идеальное. Думайте об этом, действуйте в этом ключе, э, собирайте информацию в этом ключе чувствуете то, что соответствует именно вашему желаемому, таким образом вы как раз-таки и будете притягивать выбор своего наилучшего варианта существования своей жизни. И таким образом вы совмещаете. Ну, это один из примеров, то есть вам нужно действительно сесть и заморочиться, разобраться, да? То есть, что я хочу в своей жизни и как я это могу совмещать. Здесь речь идет про совмещение. Причем я неоднократно говорила в своих раскладах, именно людям, кто выбирает третью позицию, умение совмещать духовное духовно и материальное. здесь нужно понимать, что, верховная жрица выпала, да, как тайные знания, что одно без другого не, не существует. То есть, материя должна быть одухотворена, и тем самым подняться до, до уровня духовности. То есть одно без другого не может быть. Дух не может жить без материи, и материя не может быть без духа. Поэтому вот именно совмещение здесь речь об этом идет. И у вас это получится, потому что королева мечей говорит о том, что у нее есть, есть эти знания, да она сможет их а, раздобыть. Вот выпадает аркан мира, да, как, как завершение, как таки, когда вы придете к единству. Что такое аркан мира? Это единение у нас с миром, который нас а, окружает. То есть мы достигли такого уровня сознания, да, когда мы начинаем сливаться именно с нашим миром, потому что мы осознаем, с одной стороны, свою суть, кто мы есть, а с другой стороны, мы осознаем, что мы являемся частью этого мира, и это происходит одновременно. Аркан мира, знаете, как вы его можете э, ощутить, когда вы, э, не знаю, например, с кем-то беседуете, словите опять же-таки свое внимание. Вообще вам нужно поработать с вниманием, да? Если вы действительно хотите разобраться в, этом, э, в этой теме, понять, что такое внимание. Э, когда я работала коучем еще, у нас была такая э, очень классная э, практика, не помню, то ли она с NLP взята, то ли с психологии, но суть как раз-таки вот заключается именно вот в духовности. Да? Суть заключалась в том, что когда два человека начинают э -э, беседовать, есть три позиции, э -э, три начальные позиции, да. дальше это э -э, развивается, приумножается. То есть позиция вас, да, как вы себя ощущаете в этой беседе, есть позиция вашего а, собеседника, то есть когда вы ставите себя на место собеседника и его глазами смотрите на себя, да, как вы реагируете. И это все происходит одновременно, то есть вы чувствуете себя, вы чувствуете одновременно, что вы находитесь в теле своего, либо на месте своего собеседника, как он вас видит, что он внутри себя ощущает. И есть третья позиция наблюдатель человека, да, как будто бы это вы, который наблюдает за двумя людьми, которые беседуют. То есть у нас получается некий треугольник, что тройка всегда порождает что-то новое. Это всегда про рождение. Поэтому вот этот вот треугольник, то есть вы, ваш оппонент и наблюдатель, и ваше внимание, оно может быть одновременно в трех вот этих вот позициях. И это на самом деле очень расширяет наше сознание. И вот здесь Аркан Мира, он как раз-таки про это говорит, когда вы можете наблюдать за собой, то есть, вы, допустим, вы идете по улице, да, это проще немножечко практика. В кочинге, то, что я вам говорила ранее, она, эта практика очень интересно прокачивает скиллы, <как> Ваши. И когда ты находишься в себе, отслеживая свою без, безоценочную позицию, да, то есть ты не оцениваешь беседу, одновременно ты находишься в позиции клиента, коучи, да, который отвечает на вопросы, и где-то еще вот здесь вот в позиции наблюдателя наблюдаешь, да, все, все, все ли идет так, как нужно, правильная ли энергия, находит ли ваш коучи ответы на вопросы, которые задает коуч. Вы можете это попробовать именно в, на прогулке, когда вот вы ходите, да, по-моему... У Зеланда в книге «Жрица Тафти» этот термин он использовался как два экрана. да, То есть у человека есть два экрана. Экран внутренний, да, куда он внимание направляет внутрь себя. То есть вы идете по улице и чувствуете, да, что, что вы внутри себя ощущаете. Может быть, о чем-то мыслите, да? что-то вспоминаете, но ноги на автомате передвигаете. Это ваш внутренний экран, то есть внимание направлено внутрь вас. Есть внешний экран, да, когда э, ваше внимание, забирает, там, я не знаю, произошла какая-то авария, вы идете, да, и вот вы смотрите, а что там, что за авария, да, да все ли хорошо, люди собрались, то есть ваше внимание, оно направлено на внешний экран. Внутренний, либо внешний. Вот осознанность происходит как раз-таки на том а, моменте, когда вы э, и не внутри себя, и, не, ваш фокус внимания не внутрь себя, и не вовне, а он где-то посередине. Вот это посередине, это как раз-таки третья позиция наблюдателя, о котором я говорила. Также это знание есть еще и в медитации. Когда вы действительно начинаете медитировать, вот именно действительно, не расслабление вот это вот под музыку, потому что в медитации у нас отключаются абсолютно все наши органы восприятия, мы не слышим, что происходит вокруг нас, мы не видим, что происходит вокруг нас, мы не осязаем, поэтому человек не, не чувствует свое тело, человек не слышит звуки, поэтому он не может слышать голос, а, либо мелодию, да, Поэтому я и говорю, что вот то, что называется медитация на просторах YouTube, это, в принципе, расслабляющая, расслабляющая такая практика. Так вот, в настоящей медитации происходит как раз-таки э, слияние вот этих трех э, моментов. Когда человек одновременно э, воспринимает, мы не ощущаем, воспринимает э, себя, то есть его внимание одновременно находится внутри себя, вне себя, и вот в этой нейтральной позиции, вот эта нейтральная позиция, это как раз и есть та позиция, когда он воспринимает, что я и там, и тут, да, как мультики просто квашено, ваша мама и там, и тут, вот, и есть кот Матроскин, который за этим наблюдает, и говорит, ваша мама и там, и туда, как это, это где, вот, вот вы как будто бы в этом межмирье, если так можно сказать, что вы находитесь. Так вот, здесь речь идет как раз-таки об этом, немножко отклонилась э, от, для, от темы для того, чтобы вам показать вот этот вот аркан мира, то, куда вас ведут. Вот, вот когда вы находитесь, э, условно говоря, вот в этом состоянии между, это есть осознанность, да, когда э, вы э, с, находитесь не в одной из двух и, иллюзий а находитесь как раз-таки в осознанной позиции. Вот вам это нужно практиковать. Практиковать на, в контексте именно соединения двух сил. Вот свободы и в том числе и проживание в сценарии. То есть не отказываться от сценария, да, а проживать и наблюдать. Вот это вот... С одной стороны, да, я, я, есть некий сценарий, внешний экран, это, э, который я вижу. Есть я в этом сценарии, да, то есть я проживаю, что-то делаю, говорю. И есть та часть меня, которая за этим наблюдает. Если кому-то сейчас может показаться, что это достаточно сложно, нет, это легко. Когда одновременно ты находишься в трех позициях, когда ты к этому, ну, обучаешь себя, то это не предел, потому что... Э, есть наблюдатель за наблюдателем, который наблюдает за этими двумя позициями. Есть еще выше наблюдатель, который наблюдает за наблюдаемым и так далее. И, так далее. и это до бесконечности. Да? И вот так вот может дробиться наше внимание. Вот. Об этом была речь. Не знаю, возможно, вам эта информация была необходима для, для размышления, либо для того, чтобы вы поискали эту информацию в интернете. Так, ну вот такой у меня был расклад, как с этим быть, да, я вам сказала, объяснила. Хочу пожелать вам всем хорошей, теплой, солнечной недели. Поблагодарить вас за внимание, за ваши лайки, за комментарии. До следующего расклада, всем пока-пока.